Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить обалденную закуску к пиву. Вот просто офигительную. Сковороду масло растительное, пусть греется. Курятину, у меня мясо с бедер, уже без костей, нарезаю мелко. Сковороду ее. Грибы, в данном случае шампиньоны, тоже довольно мелко курятине их и лук также мелко и его на сковороду все это обжариваю при помешивании минут 5-7 ну если очень много на сковородку навалить то ну, минут 10-15 может быть уйдет отлично Пора добавить муки. И перемешать. А теперь сливочное масло. Пусть растопится. Соли перец сюда же. Видите, растопилось масло. Значит, пора добавлять зеленый горошек и кукурузу. Я их купил замороженными и пока камеру устанавливал, свет включал тут, вот, они немножко разморозились. Перемешиваю. И теперь вливаю молоко. По частям при постоянном помешивании. Супер! Довожу до кипения. Также при помешивании, да, чтобы ничего не подгорело. А теперь сюда сыр. И перемешать, чтобы он полностью расплавился. Основа почти готова. Надо переложить ее в плоскую и широкую форму, чтобы быстрее остывала. Убрать в холодильник примерно на час. Для продолжения рецепта нужно, чтобы основа была абсолютно холодной и уже такой застывшей. Пусть остывает. Я показываю соусом. Чеснок мелко нарубить. Листья мяты нарывать. Свернуть плотно. Нарубить мелко. Кинзу также и зеленый лук. Кроме того, понадобятся маринованные огурцы. Их также мелко рублю. И маринованные холопения тоже практически в пыль. Теперь берем несладкий йогурт. Можно взять, кстати, нежирную сметану. Ну, нежирную – это я имею в виду 10% жирности. Сюда немного бальзамического или винного уксуса, какой у вас есть. И всю зелень с чесноком, что я нарубил. И перемешать. Соус тоже берем в холодильник настаиваться. Подождем, когда начинка застынет. Сейчас все будет готовиться во фритюре, и температуру масла нам нужно поднять до 150-170 градусов. Будет ниже, слишком много масла впитают изделия, будет выше, слишком быстро зарумянится и не успеют внутри как следует прогреться. Теперь все просто. Набираем в муку, теперь в яйцо и в панировочные сухари. В сухарях можно дважды панировать, тогда корочка будет потолще. Попробуйте сделать с одним слоем сухарной панировки, с двумя слоями, и выберите то, что вам больше по вкусу. Муку, в яйцо, панировочные сухари. Еще раз яйцо и еще раз панировочные сухари. но готовый. Сначала на салфетку, чтобы излишки масла собрать. А затем сразу трескать. Балдеть! Хрустящая панировка. Такая вот Крем-корочка, нежнейшая начинка, обалденно-сочная, мясно, грибное, такое соус белый. Ну, по сути, почти бешамель, только не ароматизированный обалденно, сыр, тянущийся. Чудо! Слушайте, совершенно потрясающая закуска, даже без этого соуса, хотя соус прекрасен, он, он яркий, он острый, он э, с кислинкой, с ароматом чеснока и мяты одновременно, с э, маринованным гурцом с халапеньо, то есть острота, все присутствует идеально, и совершенно потрясающая начинка. М -м -м. Вообще великолепно, причем Смотрите, скатать, запанировать и не обязательно сразу выпекать. Их можно убрать в холодильник, они там полежат, сутки вылежат спокойно. А потом, когда вы захотите подать гостям или себе, разогреваете масло. Буквально минуту-полторы в горячем масле, начинка-то готовая, а внутри все разогревается, сверху зарумянилось, получили вот такую замечательнейшую, просто замечательнейшую, нежнейшую хрустящую оболочечку. С такой балденной начинкой. И вы наслаждаетесь. Готовьте. Готовьте, и вы станете фанатом этой закуски. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Ваше здоровье. Всем пока.